Доброго времени суток, уважаемые подписчики гости канала. Я Игорь Черноусов, рад вас видеть на своем канале. И в этом ролике я расскажу, как на полном пассиве, никого никуда не приглашая, не выполняя никаких дурацких заданий, сидя за компьютером, я заработал за неделю 3 евро, вложив в компанию всего лишь 90 евро. Вчера я записывал ролик, записывал его утром. В личном кабинете у меня было все по нулям. Сегодня у нас суббота, в пятницу вечером произошло шло начисление денег сегодня с утра в своем личном кабинете я увидел вот эти вот три три евробри если пересчитать на процент то получается ну скажем так три процента в неделю если перевести на процент в месяц то это получается там 12 с лишним процентов так грубо это еще у меня минимальное вложение компанию и мне не так много платят. Но все равно, если сравнить с теми деньгами, которые предлагают банки, то практически за месяц я получаю годовой банковский процент. Да, конечно есть риск, однозначно есть риск, поэтому и платятся такие деньги. После первого ролика меня начали спрашивать, что же за этот проект такой, куда я вложил 90 долларов и вот получаю деньги. Но я его не скрывал абсолютно. Если вы внимательно посмотрите заголовок личного кабинета, эта компания Атлантис. Да, компании много пишут в сети, мягко говоря, нехороших вещей, разоблачают и так далее. Не хочу спорить, не хочу вникать, так как пишут это уже достаточно давно. А компания работает уже несколько лет. И как видите, на моем примере еженедельно что очень приятно, выплачивает, начисляет деньги. Кто-то из мега-скептиков скажет, у кого есть опыт, работы, в проекте, выведи вначале эти деньги, потом тут будешь нам лапшу на уши вешать. Я никому ничего не вешаю и никого активно не приглашаю в эту компанию. Деньги выводятся в течение суток после заявки даже чаще всего быстрее но я считаю что тем кому не хватит или захочется больше денег в этом проекте я считаю что во всех вот таких рискованных проектах где платят много большой процент нужно активно поработать для того чтобы вот те деньги которые вы вложили вывести и чтобы уже рисковать деньгами которые вам принес проект То есть по большому счету ничего вы даже в мега рискованных проектах работая по этой схеме не потеряете и вот для тех кто решит все-таки приглашать людей а у компании платят за приглашение. Я, честно, терпеть ненавижу, читать, разбираться в этих маркетинг-планах, сколько я буду зарабатывать, если я полу... приглашу 5 человек, или там сколько я полу... буду зарабатывать, когда я приглашу 125 человек. Но за приглашенных платят, и это самый быстрый способ, быстрее заработать деньги, чтобы вывести то, что вы в компанию вложили. Для тех, кто будет именно приглашать, я считаю, что наиболее правильный, наиболее экономный, вариант вывода денег это переводить на id клиента, который зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, переводить ему сумму денег, необходимую для покупки портфеля, ну то есть минимальный портфель как раз 90 долларов стоит. перевод внутри личного кабинета это бесплатно, а ваш партнер, например, наличкой, если кого-то из знакомых приглашаете, либо например без процентным переводом с карты на карту одного и того же банка возмещает вам эти 90 евро по курсу никому не платите, никаким сервисом, которые всегда берут деньги за переводы и за конвертацию валют. Но я считаю, что это наиболее правильный способ распоряжаться своими заработанными деньгами. Сейчас со своим партнером, то есть человеком, который пригласил меня в этот инвестиционный фонд, мы будем создавать схему автоматизированного привлечения клиента, то есть выстраивать то, что называется автоматизированной воронкой продаж, в нашем случае автоматизированной системы привлечения клиента. Она будет состоять из сайта. Я вот промыли сайты которые делали другие люди мне они мягко говоря не очень понравились путаница там где регистрироваться в атлантисе либо вот в этом красном кабинете много всего в том числе прописан вот этот замечательный маркетинг план мы будем делать сайт скорее всего похожий на официальный сайт атлантис что-то сделаем такое же стильное и понятное естественно сделаем сайт который будет ориентирован на людей которые хотят просто разместить свои деньги и получать процент, а те, кто захочет именно получать больше, то есть приглашать людей, мы вот эту всю систему отстроенную, которая будет состоять из сайта, скорее всего, из двух сайтов, серии дожимающих писем, средств автоматизации, которые позволят недорого привлекать трафик на страницу этого сайта, то есть трафик будет идти из контакта, есть очень хороший софт из одноклассников, тоже из Skype с помощью e рассылок, и будет настроена рекламная Компания. Весь этот комплект, всю эту уже работающую систему каждый из партнеров будет получать для того, чтобы привлекать людей, именно используя возможности интернета, чтобы не все было завязано только на вас. Но те, кто любит общаться, естественно, у вас будет получаться это все значительно эффективнее и значительно проще. Я планирую продолжать записывать видео о этапах моего пребывания в компании «Атлантис». Вот на следующей неделе покажу, что у меня по деньгам изменилось. Как только структура автоматизированной системы привлечения будет выстраиваться, будет готова, я буду показывать те инструменты, которые мы предлагаем людям, которые захотят на полном автомате привлекать людей в компанию. Ну, На примере компании Atlantis будет показано. Естественно, это работает для любой компании, для любого бизнеса. То есть, ничего нового придумать невозможно. Можно только эту схему дорабатывать. Итак, друзья, первые 3 евро за неделю заработаны. Не скажу, что я счастлив, но для кого-то, возможно, это будет хорошая инвестиция большое всем спасибо всем счастья и добра с вами был игорь черноусов